День добрый, дорогие друзья, я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Именно этой замечательной профессии я посвящаю данный ролик. Друзья, вопрос, можно ли зарабатывать в интернете, я для себя уже давно ответил. Я знаю, что да, можно, потому что я зарабатываю. Но, чтобы заработать в интернете, именно заработать, вы должны что-то уметь. Нет тут никаких тайн ну Что в реальной жизни, что и в интернете Если вы что-то можете ну, Например, там создавать, продвигать, как я Продавать, то есть без разницы Главное, чтобы у вас был какой-то навык Какая-то ценность, которую вы могли бы монетизировать Но говоря проще, у вас должна быть специальность Вот Специальность менеджера каналов YouTube Сейчас очень перспективна и очень востребована Почему? Дело в том, что практически все сейчас понимают, что наиболее теплый, наиболее целевой трафик вы можете привести именно через видео. Причем трафик дешевый. Вот все это понимают, но заходишь на каналы даже известных инфобизнесменов, либо там каких-то крутых лидеров МЛМ. Смотришь на их канал и понимаешь, что люди вообще понятия не представляют, как этот трафик брать из YouTube. Каналы используются в лучшем случае как хранилище. Хотя это только вот такая вот возможность YouTube, но чтобы что-то получать от ютуба вы должны знать как это делается то есть должны быть знания, то есть этому учатся с ютубом связано очень много различных мифов я их не буду тут перечислять но назову только один основной то есть многие считают что качеством ролика является количество просмотров понимаете если вы ставите задачу по заработку на YouTube именно через получение денег от аценз или там медиа -сетей, да то есть какие то копейки по большому счету вы выхватываете то да для вас количество просмотров это будет главным показателем и то не просто количество просмотров количество коммерческих просмотров если уже быть совсем точно но если вы двигаете себя через youtube вы хотите чтобы ваши ролики не просто там набрали какие-то циферки да а чтобы ваши ролики попадали на главные странички чтобы ваши ролики вы вылезали в топ youtube то количество просмотров здесь уже далеко не самый важный параметр вот смотрите наиболее яркий пример последний дней захожу на youtube в строке поиска набиваю ключевой запрос, вот компания SNG, SNG, так и набираю, нажимаю вот, и на этот ключевой запрос YouTube не отвечает, выдает 376 тысяч роликов. Для, конечно, бизнес-тематики вот такая конкуренция, вот такое количество видео, это очень много. Я видел презентации людей, которые учат ютубу, да, они показывают, что они в свои ролики выводят на, на главную страничку при конкуренции там 10-15 тысяч роликов поверьте, до 20 тысяч это вообще никакой конкуренции тут хвалиться вообще ну, себя позорить 376 тысяч это реально много, поверьте для бизнес-тематики и вот смотрим, что у нас поэтому при такой конкуренции на первой страничке. Ну, Первые два места, естественно, занимает реклама. Первые, первое место ролик, который выложен был год назад, 3000 с чем-то просмотров. Потом второе место ролик, который два года назад, 31 тысяча просмотров. И что мы видим? На третьем месте мой ролик. YouTube еще даже не обновил статистику. Видите, он пишет, что у него нет просмотров, но этот ролик уже на первой страничке. Вот это прям ну, идеально показывает что за количеством просмотров за этой тупой накруткой то есть не надо никогда гнаться то есть если вы хотите попадать в топ youtube вы должны оптимизировать и грамотно продвигать свои ролики да всему этому надо учиться очень много различных курсов есть мануалов в youtube самом немеренной информации значит я буду проводить бесплатные вебинары кому интересно добавляйте skype ничего на них продавать не буду просто буду искать людей которым интересен youtube то есть нужна такая команда вот, приходите, расскажу все, что знаю Если же вам больше нравится учиться Я вам рекомендую, честно от души, замечательный курс В котором рассказано все от А до Я по Ютубу Это курс Эльдара Гузаирова Они его, Он его выпустил вместе с Евгением Поповым То есть получился мега курс Тут даже не один курс, их тут три курса про YouTube, Три бонуса про Ютуб Именно от Эльдара Вот он, он красавчик Человек, который реально знает о YouTube много. Вот здесь вот написано, профессиональный YouTube-тренер. Да, это вот именно это, это про Эльдара Поверьте, я у него достаточно много учился, поэтому не голословно это утверждаю. Если вам нужен профессиональный курс по ютубу вот рекомендую вот такой вот замечательный курс. Кнопочка прямо подробнее нажимайте и попадете на страничку этого курса. Если вы не хотите сами изучать, вам нужно продвинуть свое видео обращайтесь за услугами менеджеров youtube вот они мы мы с радостью вам поможем почему я говорю мы потому что я очень надеюсь что в ходе своих бесплатных вебинаров я найду несколько человек и мы будем заниматься продвижением чужих каналов я сейчас один уже реально не справляюсь я уже не беру чужие каналы вот. причем я беру каналы которые тематика которых мне нравится потому что если вам это нравится то это у вас однозначно получится если у вас контакт с автором канала, то вообще супер Значит, друзья, большое спасибо что досмотрели данный ролик до конца поставьте пожалуйста нравится от вас не будет неприятно если есть какие-то вопросы пишите комментарии под этим видео я все читаю, все отвечу делитесь в социальных сетях просто буду очень признателен вот, Добавляйте в скайп Я делаю рассылку о начале Вебинаров по ютубу Приходите, буду всем рад Еще раз повторюсь, вебинары будут реально бесплатными вот, Длиться будут От одного до двух месяцев Всем удачи, спасибо, до свидания